Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире очередной выпуск программы «Акцент», я по-прежнему ее ведущий Юрий Алаев, и сегодня мы беседуем в этой студии с проректором Казанского федерального университета по научной деятельности Данисом Карловичем Нургалеевым, о нашей кормилице и поилице, можно сказать, о нефти, об отрасли, о том, что она нам сулит, о поводом... Как мы с вами договорились, да, Даниэль сказал, является вот, прошедший буквально 12 июля э, очередной нефтяной саммит в масштабах республики. Э, многие обратили внимание из моих коллег, и я тоже, что этот э, саммит президент республики э, Руслан Магаевич Миниханов э, характеризовал как э, наиболее заточенный, что ли, на цифровых тех, на технологиях на цифровизации а, производства, и а, некоторых это в каком-то смысле поставило в тупик, потому что вот а, пошли такие выражения в прессе, а, в отчетах с этого саммита, там цифровое месторождение, цифровая скважина, что-то еще такое. Это на самом деле был такой первый саммит, который вот, э, сделал акцент вот именно на этом. И если на этом, то что это? Объясните популярно mm -hmm. тем, кто далек от отрасли, ну и от цифровых технологий в том числе. Во-первых, про саммит. Я... Да, да, да, давайте да, да, расскажем подробнее. Почему, такой, почему э, такая тема? Вообще-то саммиты проводятся давно. Это некий такой, знаете, годовой отчет от нефти нашей компании, родной. Вот. О том, что сделано. Вообще за год, скажем так, да. какие успехи, какие технологические прорывы есть, какие новшества используются. Это некий такой, знаете, вот по гамбургскому счету, утренний такой. Она же Отчет не сама такой. перед собой отчитывается. Ну, знаете, на... И малые нефтяные и компании нефтяные принимают компании, участие. И, да? и значит, руководство республики туда приезжает. И очень много приезжает других компаний. Из-за из пределов, из пределов Татарстана. В том числе приезжают представители компаний. Да? Но в основном, конечно, это вот внутренняя такая тусовка. Такая очень важная интересная тусовка. И э, там Татнефть вот, и другие компании, и в том числе, и, скажем, не только нефтедобывающие компании, но в том числе и э, сервисные компании, uh -huh. и университеты показывают, а что вообще вот сделано за год, и как они видят скажем, следующий год. Какие прорывы намечаются, какие новые технологии будут внедряться. Очень интересно такое, э, такое собрание. Вот. В этом году вот, э, совершенно неожиданно было сказано, что это вот цифровизация. Хотя, вот, честно говоря, я раньше никак не замечал, что была какая-то специальная тема. Да, гвоздь программы, конечно, всегда был, но такой объявленной темы никогда такой, ну, я, по крайней мере, не знаю, не было такой. Да, в этом году сифровизации. И, в общем-то, это понятно, потому что сегодня вот в России этот термин, я уже сказал сначала, что он начал продвигаться очень мощно. Вот. И этот нефть здесь выглядела, в общем-то, вполне, так сказать, очень серьезно, со всех сторон к этому вопросу подошла. И, в общем-то, они показали, продемонстрировали, во всех направлениях и в области разведки добычи значит, транспортировки значит, подготовки транспортировки продажи вот на всех этапах производства нефти как продукта было показано что от нефти значит, очень сильно вот это направление развивается это было очень приятно и, значит, другие компании тоже. Но обычно из таких крупных компаний выступает «Ритек». Компания «Ритек», которая в Татарстане работает. Ну, это, все, ну, это такая российская это компания. Это аффилированная да. с «Лукойлом» да? Это структура да. Луко, да, «Лукойла». И компания такая российская инновационная топливно энергетическая компания. Да? «Грайфер», да. Да, «Грайфер» там да, основывала ее. Эта компания. Это компания, которая испытывает новые технологии. В том числе, они имеют активы в Татарстане, в Самарской области, в других местах. Вот. Вот, в Западной Сибири, в общем, везде. Вот такая компания Полигон, получается. Да, да? это и компания, так? которую Лукойл использует как полигон для новых технологий. Угу. Вот очень хорошая такая интересная компания. Вот они постоянно бывают, естественно, это очень важно для нефть, тем более, что они работают в Татарстане. Вот. Но, в основном вот эти две компании. И еще было несколько компаний, которые показывали тоже свою продукцию, свои новые сервисы. И все было э, как бы направлено на цифровизацию. То есть, а что такое вообще цифровизации для вот, э, нефтяной отрасли? Да? Вот... Э, мы добываем месторождение. Вот мы открыли месторождение, пробурили скважину, пошла нефть. И вот пошла не только нефть, пошла информация. Самое разное. Ну, во-первых, нефтяное месторождение. Оно живет своей жизнью. Так вот, да, мы его добываем, мы туда что-нибудь засовываем, взрываем, там, наливаем что-то. Дырки новые делаем, там, боковые стволы. Значит, Законтурно, значит, за... за внеконтурное контурные, Да, всякие да, делаем. И так всякие далее. Вещи, да. Да. Вот. Но... Оно живет, живет, а мы не знаем, а что на самом деле внизу происходит, на самом деле. Да? Поэтому существует такое понятие модель месторождения. Это очень важно. Вообще в законе в, Росс в России принято, что если вы месторождение добываете, то у него должна быть модель. Она должна быть это цифровая модель месторождения, то есть двойник месторождения но уже в уже компьютере. Вы, например, что-то месторождение сделали, кашлю до воду. Вы в компьютере тоже кашнули воду. В чем принципиальная новизна вот этой вот цифровизации? Ну, мы имели модели, но другими способами их отрисовывали. Вот в свое время, когда на геофаке, а, значит, в том дальнем крыле, который ближе к ЗАГСу, была огромная модель, песчаная модель ромашкинского месторождения. Да. Я ее и застал еще. Да, я пришел студентом в 75 году, и там эти люди еще сидели, гидромеханики, и что-то там ковыряли. Там была огромная ванна с песком где были скважины, где вот... а ее сейчас нигде нельзя посмотреть? Там какой-нибудь фильм, может быть, снимать? Нет, есть какие-то фотографии. Да, огромные. Это была огромная комната такая. И там люди, вот эти вот гидромеханики, значит, Молокович, там вот эта большая, Булыгин, это как бы отцы-основатели этого направления, действительно. Все это, на самом деле, начиналось в России. Вот первые модели месторождения, такие мощные, они создавались в России. Потом все это вот ушло, как-то ушло. То же самое со многими вещами, кстати. Ну да. да С гидроразрывом, да. В вашем да, минимуме, да, да, да, да, с вашим да, да. да. Мы, <с к, нему <с в... мы да. к нему вернемся, потому да. что да. меня беспокоит, да. да. И вот э, это было огромное месторождение, оно было аналоговое, как бы, да. Действительно, чтобы какие-то процессы понять, эти люди считали, как бы интегралы, считали, а потом наливали туда и смотрели, что происходит. Конечно, эта модель была далека от истины, потому что э, и размеры ее. И вот размеры. Соотношение с пористостью, вот, да, с той, которая была в этой модели, они, конечно, никак с природой не стыкуются. Но очень многие вещи, которые сегодня вот в природе уже все, все понимают, уже, да, они впервые были поняты именно на этих простых моделях. Это mm -hmm. вот было. Да. Потом люди начали делать на первых вычислительных машинах уже сразу, сразу начали считать вот эти гидромехани... гидродинамические модели, mm -hmm. вот, как это фильтруется. Вот вы закачиваете воду. Ведь на самом деле трудно вот так сразу сказать, как вода будет фильтроваться. Вот, например, сегодня, даже сегодня, стоит такая проблема, вот и весники, да, у них есть очень маленькие поры, а есть большие трещины. Если вы будете качать воду, вода вся уйдет, в большие трещины. Так вот, да, это же, как бы, очевидно, ну, любому да. человеку. Но, а как это будет вести себя в большой модели, где есть много трещин, но они локальные какие-то, да, и есть много пор, очень мелких? Да? как это будет? Вот сразу этого не скажешь. Пока не смоделируешь компьютеры, этого вы, вы сразу не скажете. И поэтому, конечно, это нужно моделировать. Это все сделано, промоделировано, но, тем не менее, проблемы эти остаются. Вот. Но вот что такое сегодняшняя модель? Сегодняшняя модель – это, конечно, очень детальная модель месторождения, основанная на, на трехмерной сейсмической картине. То есть упругие волны, как фонарь, под землей просвечивают вот землю, строят, мы видим всю картину, там, всех этих пластов, трещин, значит, разных пород, известняков, песчаников, каких-то солей, каких-то гринистых пачек. Все это видно, и на эту основу садится скважина скважинная геофизика, которая уже как бы привязывается к керну, которая отбирается, конечно, не везде. Он отбирается только, потому что это очень дорого. Да? Он отбирается, привязывается к этажу, к, к скважинным данным. Потом эти скважины данные привязываются к сейсмике. То есть вся эта сейсмика потом наполняется данными. Где-то есть скважины, где-то ее нет, где-то прогнозируется по данной скважине. По сейсмике корреляция делается. Опа, вот здесь коллектор, вот здесь покрышка, вот здесь трещина есть. Да? То есть скважин ведь не так много. Вот. А сейсмика, так сказать, занимает огромные объемы. Да? Вот. Потом строится такая модель. Потом э, эта модель вся делится на маленькие кусочки, и уже компьютер считает, как по ней будет течь вода, если вот пробурится здесь скважину. Что будет? И все они говорят, знаете, нам нужно превратить запас. Нам нужно в этом году добывать на 100 тонн больше. И скажем, сква... И сква... Нам нужно найти скважину или несколько скважин, в которых мы должны добывать на 100 тонн больше каждый день. Отлично, хорошо. Берется эта модель, бурится в компьютер скважина и проверяется, а будет такой дебет или не будет такого дебита теоретически. И после этого уже, выбирая место, где им нужно будет эти скважины, делая экономические расчеты, предлагается, вам нужно пробурить не одну скважину, а вот нужно пробурить именно три скважины, либо вот такие, либо четыре вот такие, либо две вот такие. Выбирайте сами. Но у этих будет так, такая характеристика дебета, значит, со временем она так будет меняться, у этих будет такая, и на этой основе уже планируется. Я хотел бы вот вернуться к одному вашему замечанию о том, что вот та модель ромашкинского месторождения, да, одного из крупнейших в мире нефтяных да. месторождений, она э, в натурном виде, ну, не в натурном виде, ну, конечно, конечно, конечно, но в натурном да. виде, да, была да. впервые сделана в Советском Союзе. Да. Более того, здесь у нас в Казани в стенах да. вот геофаг Казанского государственного университета тогда. Это, вы знаете, меня зацепило. Вот вы пока подробно рассказывали о таких вот всяких там эффектах цифровизации, Я так вот подумал. И вы еще упомянули вскользь гидроразрыв. Да? Вот mm -hmm. Я рос в этом самом нефтяном краю, в Бугульме. Общался с родителями, друзей, которые работали в этой отрасли. Работали в татне нефти в научно-исследовательском институте, который на Татнефть по сию пору, насколько я понимаю, очень продуктивно работает. И это были 60-е годы. Это вторая половина 60-х годов примерно так вот. И термин «гидроразрыв» пласта – он у нас был в обиходе, у наших взрослых, я имею в виду. Я вот как мальчишка, я приказ. И когда я там, там 4 или 5 лет, там, или 7, когда эта флан... Сланцевая революция началась, там Шумиха поднялась в США, услышал, прочитал, что вот они используют там суперсовременную технологию, гидро. У меня, откровенно говоря, немножко такой, как сейчас принято говорить, когнитивный диссонанс возник. Я думаю, или я сошел с ума, я что-то там не понял, не так вот из своего там школьного далека, Или, или здесь нет ничего нового, все это уже было. Как на самом-то деле? Что с этим несчастным гидроразрывом происходит с этой технологией? Ну, на самом деле технология гидроразрыва, она была придумана, ну, я сейчас не могу точно сказать, где это было сделано. На самом деле это было сделано намного раньше. И, конечно, в Советском Союзе тоже были ученые, использовались эти технологии так. Знаете, в чем, наверное, проблема? В чем вот этот вот пиар, вот этот акт? Почему, почему такой гигантский пиар произошел вот, по поводу гидроразрыва? Потому что э, нашелся объект который оказался совершенно колоссально удачным, вот, э, пригодным для использования технологий. Технологии, да. Когда американцы м, поняли, что у них вот, есть э, огромные вот, толщи, которые содержат вот, этот сланцевый газ, они начали вкладывать огромные деньги mm -hmm. в эти разработки, в эти исследования. На самом деле эти исследования проводили в течение 15-20 лет. Причем огромные затраты несло государство, вкладывало деньги, и частный бизнес тоже. И когда буквально это же, знаете, как, произошло как-то резко в России. В России я об этом никто не слышал, и вдруг вот газ да, да, все да. вот так вот да, взрыв такой, да? На самом деле это, эти работы были известны давно, публикаций очень много было об этом, да. Просто как бы у нас в России вот именно таких объектов, как вот Бакин там или другие объекты в Америке, да, да, да, да. у нас таких нет объектов хороших. Есть они, конечно, но у нас ведь есть нефть проще, у нас есть газ проще, Слушайте, который Это, добывает, это и нефть примерно проще. та же самая ситуация, что с битуминозными нефтями в Канаде, да, где да. там шахты открытым способом да, совершенно спокойно добывают конечно, конечно, эти пески, да. а у нас нужно бурить там да, шахты. Да, да, да. Может, да, природа вот... к ним тоже щедра, да, получается, к нашим североамериканским ну, партнерам. Я, я не считаю, что вот, на самом деле у нас, конечно, нефть, нефть такой, обычной нефти, которая легко добывать простым способом, более простым способом, конечно, намного больше. Чем у них? Конечно, естественно, конечно, да. Ну, как бы, где у нас запасы мировые распределения, да, ну Россия огромная страна, там, ну, да, там, да. там, седьмая часть, там, восьмая часть суши, там, да, где-то получается. Ну, была фонят, когда то шестая. Шестая когда-то была, да. Ну, это как бы когда была большая империя. А естественно, конечно, у нас огромные запасы, так. Ну и огромные запасы в Канаде, Венесуэла, естественно, Ближний Восток, залив. Вот основные точки, да, конечно, Соединенные Штаты Америки. Поэтому, конечно, для них это вот оказалось такой революцией. Они начали добывать газ в огромных количествах. Благо, цена была такая, подходящая. Так сказать. Ну, это все То политика. Фактически знаете. это газовый конденсат добывается, что Не, ли? Нет, это газ это, обычный газ? газ. это обычный газ. Он просто да, очень почему? маленький. Понимаете, а вот... почему мы так беспокоимся, извините, что перебиваю по поводу влияния сланцевой этой революции на цены на нефтяном рынке? Нет, есть еще сланцевая нефть. Вот. Это другая вещь немножко, да? Вот, возвращаясь к началу нашего разговора, цифровизация, IT-технологии и так далее. Должен быть баланс между тем, что, скажем, вот мы хотим что-то добыть, и если эта добыча приведет к тому, что мы что-то там вокруг уничтожим, то, конечно, нужно выбирать вот, э, сохранение экологии, значит, окружающей среды. Ну, все знают у нас в стране, да, что вот нефть, газ, это вот нефтегазохимический комплекс, назовем шире его, но в основе нефтянка, конечно, нефтянка газовая. Да, так и индустрии, это вот локомотив нашей экономики, это можно называть проклятием, можно называть конкурентным преимуществом, я думаю, действительно, как всегда, идет посередине да. это и... Конечно. и... Вот. Но важно то, что вот 67 по разным оценкам, в зависимости от ценовых колебаний, от объемных величин там, поставок, 67 говорят, там, 62% там, процента наших доходов страны, это нефть. Это нефтедоллары, да, ну и там немножко еще газовые тоже привязаны. И об этом знают все. И судачат, кто с плюсом, кто с минусом, неважно. Но мало кто знает, я сейчас могу ошибиться, вы меня поправите, что вот этот вот самый локомотив, наша самая-самая такая вот значимая отрасль, объективно самая значимая, на 60 тех же самых процентов, если не больше, зависит от импортных машин оборудование, всевозможных катализаторов, ингиби, то есть, ну, расходных материалов обобщенных. Mm -hmm. Вот, Данин Скалович, как так может получаться? Вот, ну, я понимаю, я сапожник, например, да, я, mm -hmm. у меня классно получается, я сапоги топтаю. Но я, соответственно, я должен быть докой в том, чтобы у меня и ножечки были, это кожу, что резать там, и вот молоточки всякие там. То есть у меня оснастка, инфраструктура должна быть лучше, чем у всех остальных, если я больше всех этой, как говорится, сапог точаю. А мы добываем больше всех нефти, а оказывается даже вот это, сделать дырку и откачать, да, в сопутствующей Конечно, технологии. Очень много. Мы очень сильно зависим. зависим. Почему так произошло? Вы знаете, И вот... если вообще где-то здесь вот какие-то перспективы мы можем вот вот где импортозамещение, на самом деле. Да, вот вы слово то правильно сказали, конечно. Хотя, хотя его сейчас уже не люблю, как бы да, но тем не менее это правильное слово. Вот, давайте вернемся в Советский Союз, да? Давайте. В Советском Союзе, наверное, процентов 80-90 оборудования, которое использовали для быта, было, было свое. Потому что была совершенно простая плановая экономика, без всяких там из изысков. Там, выгодно, невыгодно, просто... не твое дело, да. да неважно. не вот, важно. Надо произвести, столько вот эти качалок таких, да, вот произвели, там, трубы надо такие, сделали. То есть все было запланировано и все выпускалось. Может быть, не было там прогресса какого-то, неважно, там чего-то не было, но все было свое, и все как бы работало. Хорошее или плохое, да, корродировало, да. Например, Трубы двигалось. были дырявые, как вы сказали, но они были свои. Они были свои, но у хорошего хозяина они тоже были не дырявые, знаете? Да? Да. То есть, есть где-то они были хорошие, где-то народ упустил что-то, были дырявые, потом сказали им, погрозили пальчиком, они все заменили. Все, оказывается, и деньги были, и все было, угу. все сделали. Хорошо. Вот а, потом пришла вот эта вот эпоха, как бы экономики такой, я не знаю, как назвать ее, дикой, там, такой ну, правильный да. экономики. Давайте такой, сойдемся на диком капитализме. Диком капитализме да. да. Конечно, люди смотрели, что проще. Ну, Зачем да. разрабатывать, когда можно за такие деньги продавая нефть, купить это и поставить и дальше работать, да. И, естественно, конечно, люди считали рубли, деньги, рубли, доллары, так сказать. И с этих позиций было выгодно. Зачем разрабатывать? Когда пошел, купил, поставил. Там отличный немецкий. Да, там, я ну, продал нефть за доллары, заплатил работнику заплатил, в купил, рублях. У меня, у меня вот, вот завтра, такая Завтра я заработаю марта, еще и все. Да. То есть, как бы не было надобности. Все перешли на деньги. А на самом деле, вот просто деньги, это, как бы, знаете, в рамках государства не решает проблему. То есть, это не просто деньги. То есть, я, я боюсь, я думаю, что государство просто в это дело, может быть, ну, как-то отошло от этого дела немножко, там, перестало на это обращать внимание. Все стало экономикой, все стало переводиться на рубли, на деньги, на доллары, и как бы, и мы потеряли. Ну, да. Все. Но ну, а вот пришло время, пришло время, когда санкции появились, опа, она. И не продают уже, да? Спасибо обоим. Спасибо им этим ребятам, что... Какое-то... Меня могут поругать, конечно, вот... Нет, ну реально, я тоже готов... Вы да. Они сделали отличную такую нам фишку, что вот... Наши ребята, говорят, опа, надо что-то делать, что надо делать, давайте кому что-нибудь, да? И начали делать. Тут китайцы помогли, может быть, мы помогли, да, вот там. Критический, критический вот. момент, Это... разрыв пласта да, или разрыв там сознания. Мы не минули ту точку, когда уже неким и нечем делать. Это хорошо, когда э, при Маслюкове, там, при Макове, там случился кризис, у нас были солидные запасы мощностей не задействованных, были еще люди, которые не ушли на пенсию, которые не потеряли навыки работы руками и головой в промпроизводстве. Раз мы девальвировали рубль, перезапустились, выскочили за полгода, все, до сих пор аплодируют коммунисты и прочие, mm -hmm. да, правительство Примакова, Маслюкова. Но... Сейчас, когда санкции ввели, вопрос вот только в этом. Вы бываете на производстве, вы ведь не, не только вы, там ученый, да, такой отвл... ученый отвлеченный, доктор геогемиологических mm -hmm. наук, вы же знаете производство, вы же непосредственно с ними работаете. Mm -hmm. Мы, не, мы не, не проскочили вот тот период, тот момент, когда те, кто умели, ушли от нас либо на пенсию, либо в мир иной. То есть, санкции ввели, давай-ка мы сейчас возобновим что-то, а возобновлять уже не на чем. Заводы проданы, оборудование амортизировалось, которое что-то делало, рабочих нет, ИТР нет, или, или, или где-то кто-то по сусекам по скрести остался. Нет, ну вот судя по тому, что я, конечно, таких подробных информации не обладаю, как бы, да, это Росстат какой-то ну, тоже. Да, ну, да, да, да. Но, Но по, по вашим ощущениям. Ну, я ощущаю я ощущаю, что э, вот по тому объему оборудования, которое сегодня вот нефтегазовой промышленности используется, ну я вот чувствую, что довольно много и эта часть, которая отечественная, как бы да, импортозамещенная, как бы часть, да, она растет, с каждым годом. То есть есть где-то база, там, да. на которой это растет. Да, есть база, есть бизнес, который растет, люди, есть, есть люди, которые этим занимаются. Вот. То есть что-то произошло. Никто не мог вот в России этого остановить, скажем, да вот Обама остановил это дело, сказал, ребята, все, кранты, давайте завязывать с этим делом. Да вот они. И, в общем-то, дело пошло, и мне кажется, это хорошо. Переходим вот непосредственно к вашей, как говорится, к непосредственной вашей вот сфере научной. Вы, помимо того, что являетесь проректором по научной работе, вы директор института геологии, как он правильно... Геологии нефтегазовых технологий. Да, геологии нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Вы ведь представляете, да, с кем вы конкурируете по части Миша. подготовки кадров, да, по части Миша. научных исследований. Как бы вы вот, не бичуя себя особенно, но и не перехваливая, если можно вот, объективно оценить вот, место института, которую вы возглавляете, вот, института КФУ, геологии нефтегазовых технологий, ну, например, в сочетании с аналогичными вузами в тех государствах, где вот, примерно такое же место занимает нефтегазовая отрасль там, в экономике. Ну, допустим, США, допустим, там, я не знаю, какие-то... конечно, э, тут надо посмотреть, в какой области, скажем, да. Вот э, что, что мы сделали? Мы тоже подумали, да, наверное, мы никогда не сможем кого-то догнать, потому что, во-первых, те средства, которые у нас сегодня вкладывают, большие средства причем, да, их все равно не хватает, чтобы, скажем, вот, взять и догнать вот кого-то, скажем, там, я не знаю, э, Техасский университет какой-нибудь, да. Почему? Потому что нужно купать, покупать принципиально другие мозги или почему? Дело знаете, почему даже, эти средства Дело хватает? во всем, во всем дело. дело. Дело в том, что, скажем, в отношении, во-первых, это в отношении компаний. Вот, например, в тех же самых Соединенных Штатах приходится вы в этот, значит, Техасский университет. Там есть лаборатория, скажем, с которой создана шелл. Угу. Огромные здания, построил какой-то человек, там какой-то там лаборатории За счет средств как, но компании да. Шел и так То далее. То есть, и там вот эти магистры-аспиранта, они работают на оборудовании, которого ну, ну, у нас Вообще сейчас много. Нет. Да, вообще, может, она уникальная, понимаете? Потому что нефтяная компания так решила, она, она решила так. Зачем я буду делать вот эту вот штуку себе, когда мне нужно принабирать персонал какой-то там, все время его там обучать, менять. Есть университет, который сам этим занимается. Пожалуйста, вот мы ему выделим там, и пусть он работает, и упоминает нас там, да? И, естественно, мы будем ему там давать какие-то проекты там, и он будет, он будет фактически на нас работать. Ну, То есть прекрасно. такое простое понимание, да, просто... Красно. К сожалению, в России такого понимания пока нет, конечно. То есть, очень мало. Вот редко, редко компания, когда компания решается вот отдать на аутсорсинг вот такие большие научные исследования, причем вложить в них огромные деньги. Вот Пока нет такого. Но мы к этому идем. Почему? На Потому что, опять, сказывается вот наше законодательство, наш менталитет временщический, знаете, что это, мы на это, 5 это... лет максимум вперед да. смотрим. Это все вместе во первых вот нет конечно вот вы правильно слово сказали временчик, нет вот э, такого горизонта такого вот чтобы да, видели да. что вот да вот, вот горизонт какой-то обычно мы ну я не знаю как говорится в яме сидим какой-то и это как взгляды очень редкие да? У Аскара Уайльда есть по этому поводу прекрасный афоризм он мне очень нравится он, он написал мы все, все мы сидим в яме но некоторые из нас при этом видят звезды да, да. Да, да. Да, да. То есть можно звезды. сидеть, важно как нет, да, ты смотришь. Это абсолютно с вами согласен. Можно, конечно, восхищаться звездами, но хотелось бы видеть и горизонт. Да? Ну вот. да, да. Смысл, вот. смысл примерно. И, вот. конечно, и самое главное, это связано ведь с разными вещами. Это связано и с менталитетом, и э, с видом собственности на самом деле, да, вот, и с государственной политикой с законами, да -да. да -да. с налогами, с экономикой. То есть это комплексная проблема, на самом деле. Я не говорю, что компании плохие, там люди плохие. Нет, люди такие же, хорошие. Они такие То же есть изменим условия, они будут вести да. себя по-другому. Да. Сделаем что-нибудь. Вот скажи, ребята, вот давайте, вот, мы не будем вас брать там, я не знаю, там чего-то. Если вы вот это сделаете, да? с удовольствием сделаю. Они посчитают в те же самых рублях, деньгах, долларах, да, и скажут, о, нам это более выгодно, скажем, вот, сделать так, и после этого они будут у на нас работать. Ну, вот при всех, как говорится, известных и еще раз с вами перечисленных сейчас недостатках, но ну, нельзя сказать, что, допустим, вы совершенно там не сотрудничаете с той же татнефти или с, с, с бывшей ТАТ сейчас ТНГ группа, -групп, по-моему, да, да, да, называется. Да, да. Вот это сотрудничество, оно похоже чем-то хотя бы вот на, на ваш пример Техасского университета «Эшел»? По каким направлениям оно развивается? Грубо говоря, вот через 5 лет у вас вы... сегодня поступит человек, через 5 лет выпустится. Он где и насколько найдет. Во-первых, к чему вы его подготовить? Вот насколько он будет вовлечен в ту же самую технологию, да, вот че, при 204-й революции, да. в 2019 отрасли. А как, как, какое применение своим силам и где он может найти? Давайте попробуем вот этот вот Нет, Это очень, очень хороший, красивый вопрос. Потому что это, вот, наверное, это самое главное. Знаете, вот, вот мы к да, главному перешли, потому да. Что... Потому что деньги, что-то еще, там, время. Но самое главное это люди, конечно. Это люди. Это люди, которые могут что-то делать и хотят что-то делать. Да? Вот у меня есть такая формула государства, я всегда говорю: да? простая формула государства. Что такое хорошее государство? Хорошее государство это здоровый, образованный налогоплательщик эффективное управление. Ну, Просто да? все. Ну, да. Это упрощенная такая схема, да. Вот он здоровый образованный, да, вот, вот эти люди. И, э, что, вот, Люди, которые придут ко мне, к нам в институт в этом году, что они будут могут там 4 -4, через 6 через шесть лет бакалавриат, магистратура, что они будут делать? Вот. что мы для этого делаем? И что мы с топлив нефтью для этого делаем, скажем, что мы с ТНГ Групп там вот, ну, ну, другие да, компании, да. Там, ну много, много других компаний. Газпром. Сунберж, по-моему, у нас есть, да у нас прекрасная вот сервисная компания международного уровня. уровня. Колумбийская «Экопетроль», Петрощайна у нас. Вот у нас сейчас круг такой расширился, потому что э, вот. И все это мы делаем, знаете для чего? Для одной простой вещи, для привлечения талантов на самом деле. Mm -hmm. То есть мы хотим показать этим ребятам, которые вот поступают, что ребята, мы работаем везде. И мы в каких-то направлениях на, самом, на самой вершине. Мы в топе вот этих вот нефтяных разработок. Вот. Что мы, скажем, в топ-вещах делаем, скажем, с Татнефтью? Да? Вот татнефть добывает, она, в чем лидер Тотнефти? Татнефть добывает в России это единственный крупнейший добытчик сверхвязкой нефти. Да. Они добывают миллион это тонн. Uh -huh. Это гигантское количество. Сам, ну, это, в общем, небывалая вот ситуация такая в истории. Они это захотели, они это сделали. Да? Суперкомпетенции у них? Да, они вот они, сейчас, да. Они сейчас правильно они получили суперкомпетенции в этой области, они сейчас лидеры практически в мире. Мы создаем технологии, которые будут через 15 лет преобладать при добыче нефти и газа. Нефти. у вас их не украдут? А мы их открываем всем. То есть, все с открытым вот кодом, смотрите, как принято говорить. Да, да? Абсолютно. Это вот правильно. Вот Чем вы больше скрываете, тем хуже. А чем больше вы открываете, тем лучше для вас. Понимаете, мы не коммерческая компания, мы университет. Наша главная цель – я уже сказал, наша главная цель привлечение талантов. Вот, mm -hmm. это, это, вот если поставить во главу угла эту цель, и это правильно, и чем больше будет приходить талантов к нам, да, тем лучше. То есть мы открываем. Вот мы в этом году мы провели конференцию, вторую уже, да, вот по Термойоар, говорим, термические методы повышения нефтеотдачи. В прошлом году президент ее открывал, да, в этом году значит, президент не смог приехать, но прислал приглашение. Приветствие, mm -hmm. прислал, да, приветствия прислал. Вот. Да, собираются все мировые зубры в этой области. Все. В этом году уже были все. То есть, вот в мире есть 10-15 точек, где этой проблемой занимаются, где люди понимают, что через, через 15-20 лет 80% добываемой нефти будет вязкой. 40% будет сверхвязкой. Пара легких 60% нефти будет уже слишком вязкой. И нужны новые технологии. Что это за технология? Во-первых, здесь же экологическая проблема и проблема стоимости нефти. Угу. Вот. Опять-таки, понимаете, вот, почему нельзя повышать стоимость нефти? Или, вернее, можно, да? Это вот как бы... Ну Аккуратно. Давайте, ага, давайте, да, аккуратно. Да, это да. осторожно. Потому что я сейчас немножко проговорился как <свят> любитель нефти. Да? На Нет, самом там, деле... Чего? Нет. Знаете, когда э, цена на нефть высокая, что происходит? Экономить начинают. Люди начинают экономить и начинают разрабатывать Финалу. возобновляемые, возобновляемые Финалу. источники энергии, Финалу. правильно? Потому что нефть умрет, она все равно умрет куда-нибудь, да. Ее не, не нужно будет ее для, как топливо. Она как бы ее роль как топливо иссякнет. Менделеева это, вспомним, да? Это произойдет в ближайшие, там, я не знаю, 50 лет, я думаю, да? Наверное. Вот я как даже, я, как человек, как, который занимается нефтью, говорю, что 50 лет для нефти жизни, скажем. Да? Угу. Ну, может, немножко больше там. Вот. Потому что как только мы поднимаем цены на нефть, сразу начинаются эти вот ветряки пошли там, вода там, солнечная энергия там, еще что то такое, да. Как только башку, как тут. цена на нефть упала, все все эти Конц... Все эти концерны, все сдохли сразу, да? Умерли, как бы, да? Ну, а, да? а если перевести на страновой пример, цена на нефть высокая, никаких реформ в Российской Федерации в области экономики, вообще да, нет. Конечно. Цена на нефть упала, все начали чесаться. Что-то Поэтому наша задача разработать экономичные, экологичные и эффективные методы добычи этой газки нефти. Вот наши студенты, которые сейчас придут сегодня, они выйдут с уникальными компетенциями. Они смогут работать в любой стране мира, ну я, думаю, я надеюсь, что больше всего в России, и добывать вот эту нефть. Вот мы сегодня делаем катализаторы. нам Четыре года назад, когда мы эту идею говорили, что давайте вот переработка под землю, под землю, говорим, ну, это фантастика какая-то, глупость. А сегодня, да, и потом говорили, будем делать катализаторы. Они говорят, как вы что, это же, это же завод. Я говорю, ну, конечно, завод, это же дорого. Не дороже денег, правильно? Надо посчитать, сколько это будет стоить. Сегодня мы уже два проекта внедряем сейчас. один тот нефти, другой за рубеж нефти вот, по катализаторам. Как бы они уже сделали катализаторы. Вы хотите сказать, что Все. вы закачиваете некие катализаторы непосредственно в нефтеносную породу, что ли? Да. пласт. Да, конечно. И процесс первичной подготовки нефти товарного виду происходит там. Каталитический крекнет, происходит в пласте. Чрезвычайно интересно. Ну, вот это можно говорить об этом Слушайте, подробно, подробно. Очень интересно. Да. Причем. Это, если, скажем, несколько лет назад об этом говорили все с ухмылкой, Сегодня откройте э, страницу любых ведущих компаний, скажем, ну, нефть, там, Лукойл, Ритек. Вот смотрите, уже все пишут. Каталитическое превращение нефтепласти. Это стало, знаете, таким вот У, выражением. Уже, уже, уже, можно сказать, обыденность, обыденно. Обыденно, да? да, стало. Все уже говорят об этом как-то как о, о свершившем факте. Хотя на самом деле такой технологии еще окончательной нет. Ну, понятно, что она вот-вот-вот вот, она. Да, вот мы сейчас заключили проект, значит, э, с татнефтью делаем, значит, такой проект, с э, э, нефтью делаем на Кубе проект, да, с «Экопетроль», с сейчас проект заключаем такой. А пока я хотел бы в завершении спросить вас, Даня Скалыч, а Казанский федеральный университет испытывает законную гордость в связи с тем, что за последние там буквально вот, 5 или там где-то 6 лет Количество иностранных студентов в стенах университета утроилось. Даже более чем утроилось. Более чем утроилось да. Если посмотреть на вот этот показатель применительно к институту геологии и нефтегазовых технологий, к вашему институту, что можно сказать? Ну, здорово. Насколько увеличилось количество студентов? У нас раньше зарубежных студентов практически не было. Мы полностью обходились нашими студентами сейчас э, у нас вот э, 20, значит, у нас 20 по 4 студентов иностранцы из них около половины из дальнего зарубежья из э, более чем так, 20 стран то есть это вот, э, колумбия из зарека ночного да, колумбия Венесуэла, так из Южной Америки кто-то еще. У нас есть студенты, по-моему, из Перу. Студенты есть, так. Там много нефти в Южной Америки. Ну да, да, да, понятно. Потом арабские страны. Я уж не говорю, там все, они все представлены. Вот Китай. Ну, Казахстан, это само собой, как бы, да. Ну, все я стран, про Китай, да. вот почему, да. я почему и подумал про Китай, много. вы сказали, что там... Малайзия. Угу. Вот. Ну, география, ну, география понятна. Такая география такая широкая. Я просто не готовился, не могу сказать. Принципиально, принципиально важно учат. отметить, что практически каждый четвертый студент в Институте геологии да, и это каждый студент, иностранец, иностранец, иностранец сейчас, да. Да. Это люди, которые платят приличные деньги, да. платят в валюте за то, чтобы их учили, да. и это, в общем, один из таких, наверное, да, вы не будете меня оспаривать, это один из таких очень серьезных показателей интереса, который к вашему институту испытывают да. и качество подготовки специалистов. И совсем уже на сегодняшний день последний вопрос. Опять же, проекция в целом на Федеральный университет и на Институт геологии и нефтегазовых технологий. Существуют зеркальные лаборатории достаточно много да, в стенах КФУ по разным дисциплинам, по разным направлениям исследований. Работают привлеченные специалисты, публикуются совместные какие-то работы в топовых там, журналах, Не знаю, второй квартир, третий тоже, может быть, побольше. Если, опять же, говорить вот о вашем институте, насколько общая университетская тенденция, насколько институт соответствует общей университетской тенденции, а может быть, даже и опережает ее? Вы упомянули Техасский университет. Есть еще, можете назвать пример вот такого, как принято говорить официальным языком, плодотворного взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными научно-исследовательскими институтами, у институтами у нас, и вузами? У нас огромные количество, ну как огромное количество, у нас около 60 э, работает сотрудников, ну на раз, разного, скажем, доли, доли ставки э, из других университетов. Я могу назвать очень много ученых. Из Соединенных Штатов, европейских ученых. Значит, вот сейчас из Китая несколько ребят приехало. Так? Понятно. И по количеству публикаций институт, конечно, не на последнем месте. Я вот только, знаете, одну, один факт приведу, такой маленький. Его не афишируют очень сильно. Вот в этом году недавно был такой рейтинг значит Первый российский рейтинг университетов. Знаете, да, вот он скоро будет объявлен, там, все это объявлено будет. Да? Национальный вот, национальный да? рейтинг. Национальный да. рейтинг да. Так вот, по этому рейтингу, по предварительным данным, мы занимаем после МГУ э, второе место в России по наукам о земле. Спасибо вам, Данис Калыч, огромное за детальный, заинтересованный рассказ. А я еще раз подчеркну, я надеюсь, ни у кого не осталось сомнения, что мой собеседник сегодня человек крайне увлеченный своей работой, своим делом. И дай бог, чтобы хотя бы половина из нас была так увлечена. Мне остается только напомнить, что это программа «Акцент». Я ее ведущий Юрий Алаев. Обеседовали мы сегодня с проректором КФУ по научной деятельности, директором Института геологии и нефтегазовых технологий Данисом Калычем Нургалевым, за что ему еще раз большое спасибо. И я надеюсь, я надеюсь, что мы все-таки вернемся еще к этой очень интересной тематике и запишем еще одну программу. А пока спасибо вам за внимание и до новых встреч.